Давайте мы начнем. Добрый день, давайте начнем с уточнения прогноза социально-экономического развития на 8-10 годы. Пожалуйста. Уточнение прогноза социально-экономического развития России на трехлетний летний период, на 2008-2010 годы. В целом, уточнение прогноза имеет повышательную динамику. Так мы уточнили темпы прироста вала внутреннего продукта и оцениваем эти темпы в 2008 году в 6,6%. Мы повысили этот прогноз по сравнению с сентябрьским. В сентябре это было 6,4%. На 2009 год мы также повысили прогноз 6 до 6,3%. И в 2010 6,3 до 6,4%. Эти э, уточнения отражают и ту положительную динамику, которая у нас есть в 2007 году. Нашу э, более э, оптимистичную оценку внешнеэкономических условий, но также и переоценку темпов роста промышленности, промышленного производства. Здесь у нас наиболее... мы, мы в большей степени повысили прогноз. На 2008 год с 5,2% до 5,7%, на 2009 год с 4,9% до 5,5% и на 2010 с 5,2% до 5,6%. Эти уточнения связаны с тем, что мы оценили эффект от роста инвестиций, которые были в 2005-2007 годах, и э, э, этот рост инвестиций он, э, дает вклад в рост конкурентоспособности нашей промышленности и создает потенциал импортозамещения в восьмом, девятом, 2010 и в годах. И основной эффект положительный мы видим э, в машиностроении. Э, там у нас наиболее высокая динамика, как мы планируем. мы уточнили прогноз, например, на восьмой год по машиностроению с 8,2% подняли до 13% на 9,7% до 11,8. на 10, 6,7% до 13%. По химической промышленности также мы оцениваем динамику как положительную, тоже достаточно переоценили в сторону повышения динамику на 8, 9, 10. Годы. Эта переоценка параметров роста и вала внутреннего продукта, и промышленного производства по отраслям позволяет нам ожидать того, что те параметры, которые заложены в трехлетний бюджет, будут в полной мере выполнены. Хорошо. Спасибо. И на этой неделе должна быть рассмотрена Федеральная целевая программа по развитию юга России. Да? Да, в четверг ну, э, на встречу с будет рассмотрен проект программы Юг россии Общий объем финансирования с федерального бюджета составляет 52 миллиарда рублей. Программа рассчитана на 4 года, 8 двенадцатый год. В проекте программы, в отличие от предыдущих программ, упор сделано на снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса. Это речь идет прежде всего о, о комплексном обустройстве промышленных площадок. Практически в каждом субъекте Федерации предусмотрено, предусмотрено оказание помощи на условиях софинансирования обустройства площадок для развития промышленного производства. То есть это такая программа экономического роста, в отличие от предыдущей программы, где большая часть средств на решение эм, на решение социальных вопросов. Социальная часть там тоже присутствует, но она э, менее ярко выражена. Мы социальные вопросы решали в предыдущий период. Ну, вы считаете, что вы в предыдущий период все решались социальные вопросы? Ну, по большей части сегодня необходимо... Теперь, не теперь уже можно на этом не они, прощать? Они, конечно, не все. Знаете, но... Адмитович, но... Адмитович, посмотрите еще раз повнимательнее. Все наши действия в сфере экономики должны в конечном итоге иметь социальный э, итог, социальный результат. Вот э, с этой точки зрения посмотрите на эту программу, когда будете абсолютно правительство. В, Значит, что касается. На, на, что касается других направлений деятельности, Сергей Борисович должен быть в Зеленограде, да? Что там? В там? в Зеленограде на предприятии «Микрон» состоится открытие новой производственной линии по производству микросхем с топатологическим уровнем в 0,18 «Микрон». Это самое современное предприятие, по существу предприятие с технологией мирового уровня. И планируемый выпуск продукции вот таких микросхем с таким топологическим уровнем составит 18 тысяч штук в год. Это позволит нам полностью оснастить базу создания чипов, в частности для паспортно-визовой службы. Это пойдет все в паспорта, в ряд других высокотехнологичных отраслей промышленности. И, в общем-то, это для России существенный прорыв в создании именно таких микросхем такого уровня. Вообще это важно для всей микроэлектроники, поэтому я заодно в Зеленограде проведу совещание со всеми заинтересованными по развитию микроэлектроники в гражданском секторе экономики, что все, что там будет производиться, это пойдет именно в граждан. Будет иметь какой-то эффект и для обороны. Да, но предполагается, это мы сделали эту линию совместно с нашими французскими партнерами, mm -hmm. что все это используется будет в гражданке. Mm -hmm. Я когда ездил туда в последнее время? В Зеленоград, да, да. В Зеленоград, там. Были у нашей компании достаточно большие планы по развитию этой сферы деятельности у Вот они ошибки. сейчас реализуются. Хорошо. И вышло уже постановление правительства, распоряжение правительства да, по нашей совместной работе с туркменскими партнерами по строительству Каспийского трубопровода. Да, действительно, выпущено распоряжение правительства, которое одобряет проект соглашения между правительствами трех стран по сотрудничеству в области строительства прикаспийского газопровода. Соглашение, проект соглашения разработан в исполнении подписанного декларации тремя президентами, президентами трех стран по строительству газотранспортной системы. И соглашение обеспечит углубленное сотрудничество между тремя странами в области поставки и транспортировки газа, добываемого на территории Туркменистана и Казахстана. Соглашение определяет вопросы, связанные с разработкой технико-экономического обоснования проекта, реализация которого начнется во второй половине 2008 года, определяет уполномоченные сторон. Соглашение подлежит ратификации. Таким образом, соглашение готово к подписанию. Вы знаете, да, что в ближайшее время планируется рабочий визит президента Казахстана Казахстан и в России. Я бы вас попросил вместе с казахстанскими коллегами и вместе с туркменскими партнерами подумать о том, как использовать этот визит и сделать еще дополнительный шаг вперед в реализации этого проекта. И, Виктор Васильевич, на Дальний Восток собирается? Да, Владимир я хочу сегодня вылететь на Сахалин, чтобы Завтра в течение дня ознакомиться с ходом восстановительных работ по ликвидации землетрясения, которое произошло на Сахалине. Работы там ведутся. Я регулярно получаю информацию от руководства Сахалинской области. Строится жилье, объекты социального назначения. Но, однако, сейчас уже конец года и... Те объемы работ, которые там планировались, идет некоторое замедление. Поэтому я хочу лично ознакомиться с ходом восстановительных работ и посмотреть вопросы вообще пошире социального развития Сахалина, в том числе и Курильских островов. Потому что вот эти все отключения электроэнергии, которые, кстати, сегодня должны резервный двигатель запустить и подать постоянный ток во все значит, точки Курильских островов. Тем не менее, я хочу посмотреть альтернативные источники энергопитания. Такая возможность есть. И мы рассмотрим завтра эти вопросы вместе с губернатором на широком совещании в Сахалинской области. Из Сахалина я предполагаю значит, в Хабаровск пролететь и там провести... Государственную комиссию по развитию Дальнего Востока и Забайкали с приглашением губернаторов областей Сибири и Дальнего Востока. Это будет в среду. В четверг мы эти вопросы рассмотрим на заседании правительства, так что у нас вся неделя это Дальневосточная неделя, поэтому будет там много работы. Я вам доложу потом подробно. Спасибо. И в заключение хотел бы сказать следующее. Вы знаете, что начинается президентская кампания. К сожалению, мы вынуждены делать это в преддверии Нового года, но закон требует от нас определенных действий. И вы наверняка слышали, что такие действия уже начались сегодня. Четыре партии, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия», обратились ко мне с предложениями одного из наших коллег. Они предлагают выдвинуть в качестве кандидата президента Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Но на что бы хотел обратить внимание правительство? Несмотря на все избирательные переживания и все процессы, которые с этим связаны, еще раз напоминаю, правительство Российской Федерации должно работать как хорошие часы, ритмично обеспечивая жизнедеятельность всех государственных механизмов. И э, не поддаваться никаким колебаниям, связанным с политическими э, событиями внутри страны. Я знаю Виктора Алексеевича как человек очень опытного, э, хорошего администратора, уверен, что он сделает для этого все необходимое. Но это обязанности всех членов кабинета. От того, как вы будете работать, в значительной степени уверен, будет зависеть и ваше служебное будущее и административное будущее. Хочу пожелать всем успехов.